Так, всем добрый день. Сегодня вашему вниманию предоставляется переходник для смартфона, для того чтобы подключить наушники и микрофон. Либо если подключать микрофон обычный, то смартфон воспринимает его как гарнитуру, то есть наушники для того чтобы воспринимал микрофон, то есть, служат соответствующие переходники. Ну и вот, в частности один из них фирмы Dexp. Есть, вот такой вот переходник кабельного типа. То есть кабель 2 на три с миллиметров и три с половиной 4 пина jack. Фаза и маза. Ну, то есть, папа, мама. Так, ну произведено в Китае импортер написан. Кто? Так на Так, ну и поддерживать микрофон. Написано. как красный. микрофона синий, то обычные гарнитуры наушники. Так, ну и давайте вскроем, посмотрим, что выходит Посмотреться не надо. бюджет. Так, ну, кабель достаточно прочный, то есть, есть и в исполнении без кабеля, то есть когда в пластиковом корпусе находится два разветвлителя, ну, а здесь вот представлено ну, в виде кабеля и вот, так, есть у нас микрофон. Давайте подключим. Ну и давайте проверим, что изменится при подключении к смартфону. В настоящий момент звук пишется на микрофон смартфона. Так, мы подключаем. раз два три раз два три раз два три то есть сейчас я пишу непосредственно на микрофон то есть вот он находится здесь рядом где-то 10 сантиметров от рта для записи и проверки кабеля переходника для подключения микрофона и гарнитуры Раз, два, три. Раз, два, три. Проверка микрофона. Раз, два, три. Раз, два, три. Проверка микрофона через переходник. Подключение. То есть в настоящее время. Так, всем спасибо за внимание. Кому было полезно? Приобретайте данный кабель-переходник для того чтобы подключить микрофон ну, в частности вот у меня петличный для того чтобы звук не гулял а шел непосредственно рядом с сортом говорящего ну и переносился чтобы звук был отличный и так всем спасибо за внимание до новых распаковок всем удачных покупок